Сегодня будем готовить э, две настойчики. Одна из них называется клюковка обычная, ну все знают. Вторая настойка лично моя называется шляпа. Вот, потому что будем готовить вот из такой шляпы. Итак, мужчины, показываю один раз. Показываю один раз. Потому что второго количества у меня нету. Опа, ничего себе, ножик тупой. Режем как можно меньше все это. У кого есть блендер, дай бог. Ребята, прям в блендер и содим. У кого есть блендер. Вот, всю эту... Всю эту чепуху трем, режем, рвем. До неузнаваемости, так сказать. Чем больше мы выдадим сока из цедры, тем вкуснее будет наша настойчивость. Я очень люблю э, швепс напиток. Он такой немножко с горечью. Я там узнал, что это добавляется хинин. Хинин. хинин. Раньше использовался э, даже в анальгинах. В анальгине. Он как усиливающий ее действие любых лекарственных э, средств. Вот Даже у нас, помню, когда я в армию пошел, ребят, в армию я пошел, у нас э, швепс и любые напитки, содержащие хинин, изымали. Представляете? Я, я тогда и понял, что что я пью вообще? Шлепсы это, оказывается, усилитель, жесткий усилитель любых лекарственных. Ну, в больших количествах, наверное, в шлепсе мало его, но он добавляет вот эту горечь. Вот эту горечь из как раз. В цедре она точно такая же по вкусу. Не знаю я, какая она. На самом деле, та ли она не та, но тем отличная. Вот, мелко режем все это, как мясник, как мясник просто. Все это мы засыпаем сахаром На мой глаз Сахар на мой глаз, ребята Что получится, интересно Через чеснок давилку продавливать Эту шляпу всю. Ой, блядь Пиздец. Бля, пиздец. Гуля. Да это пиздец. Это вообще ни о чем. Короче, надо помять это, ребят. Но ну, один точно не помнешь. Мы сейчас всю эту шляпу должны засунуть в бутылки, понимаете? В бутылки. Постой. Не уходи, не говори мне, прощай. Я все равно тебя люблю, ты это знай. Так, люк по-любому промываем. Вот, пошел процесс. Клюку вообще в лепешку разминаем, ребят. Клюку разминаем в лепешку. Стакан мне в этом помог. И заливаем все это в бутылки. Вот, ребят, 4 бутылочки. Смотрите, 2 получилось с цедрой. 2 у нас будет клюковки. Я беру 400 грамм спирта. Наливаю 400 грамм спирта. Я делаю, делать буду ее слабенькой, потому что у нас настойка для здоровья, а не для того, чтобы дохлестаться и валяться в гаражах потом И литр 200 воды получается, 0,5 я 0,5 Еще 0,5 И 200 грамм еще то есть почти один к 3 она у нас будет ну, где-то 25 где-то так. Вот, все. Так, всю эту шляпу мы перемешиваем, как профессионалы. Но можно этого и не делать. Так, залили весь спирт туда. Вот. Ребят, по сути, перед должна она постоять 10-15 дней. Лучше 15, конечно. Вот. И уже можно спокойно пить. Срок годность у нее. 6-9 месяцев а вообще, я считаю, что она вообще не портится Потому что это спирт, ребят вот а перед тем, как пить, желательно процедить Вот, все, пожалуйста Элементарная запивочка 25-30 градусов готова И в гаражах вы валяться не будете Вот, посмотрите, ребят Прошло 4 дня 4 дня Она уже желтенькая от лимона всю цедру взяла то есть все красиво вообще вот это вообще просто огонь просто вот это натурально самая настоящая клюковка наша вот это красиво, ребята вообще просто мне вот очень нравится, как она выглядит, честно вам сказать Вон. так что вообще если кто-нибудь знает какие-нибудь нормальные рецепты давайте закидывайте Необычные, вот как клюковка Мне такие вещи готовить не нравится Мне нравится что-то типа имбирь Плюс лимон, плюс сахар Всякие такие вот вещи Ребят, подписывайтесь Всем теплого вечера, теплого дня Всем пока